Ну что, Роскомнадзор не дремлет, в воскресенье сайт теплицы заблокирован генпокуратурой со всеми поддоменами. Всем пока. Нет, ребята, не пока. Эту песню не задушишь, не убьешь, как пела Янка. Поэтому сегодня короткий ликбез о VPN. Как им пользоваться, какой, выбрать какие у технологии достоинства и недостатки. В общем повторим то, о чем мы говорим с начала войны. Суть технологии – вы арендуете сервер где-то за пределами страны. С помощью специальной программы устанавливаете с ним связь по зашифрованному каналу и выходите в интернет используя его как ворота. Представьте, что у вас есть дачный участок с глухим забором. Где бы вы не находились внутри участка, внешний наблюдатель видит только то, что вы входите и выходите через ворота. Все остальное для него скрыто. Ну вот VPN это то же самое, просто ворота находятся за пределами России. А на жителей других стран запреты роском позора не распространяются. По большому счету, все их можно разделить на платные, бесплатные и self-хости. То есть платные, но сумму определяете вы. Сначала бесплатные. Делают их почти всегда энтузиасты. Первое это с iPhone, один из старейших сервисов на рынке от канадских разработчиков. Сами они называют свою детищине не VPN а инструмент борьбы с цензурой. Вся программа — один запускаемый файл. Ссылка на скринкаст в описании, там узнаете подробности. Дальше — цензор-трекер от Свободы. Это, собственно, не классический VPN. Трафик не шифруется отдельно — это плагин в браузер. Но нет времени объяснять, функции свои плагин выполнять. На сайт теплицы с его помощью вы зайдете. Ссылка на скринкаст в описании. Еще один сервис — Cyberhost VPN. Это условно бесплатный VPN, ну то есть сам VPN платный, но можно скачать расширение в браузер и пользоваться одной из четырех локаций бесплатно, без регистрации и ограничений трафика. Теперь что касается платных VPN. Их много советовать конкретно и не буду, чтобы не заподозрили в продукт плейсмент но посоветую весьма неплохой сайт, где собрана информация о все еще работающих в России VPN. Создатели проверяют работоспособность, были ли утечки, в каких странах зарегистрированы и какая репутация у основателей. Сейчас, я думаю, у многих возник вопрос, а зачем такое разнообразие? Почему не посоветовать один проверенный и на этом остановиться? Отвечаю. Это связано с тем, что Роскомнадзор отлавливает VPN-сервисы и пытается их блокировать иногда, к сожалению, успешно. Поэтому хорошо иметь 1 два резервных. Это мы уже перешли к проблемам, как вы понимаете. Следующая проблема — при массовом использовании какие-то сервера могут проседать, не справляться с нагрузкой и связь будет тормозить. В таком случае можно задуматься о смене сервиса. Следующая проблема — усиление ограничений со стороны самих сервисов, то есть отказ в регистрации пользователям из России. Парадоксально, но это так. Вы не поддерживаете войну – ничего не поделаешь. VPN мы вам не дадим, смотрите НТВ Первый канал – начнете поддержку. На что обращать внимание при выборе VPN? Первая надежность. Лучше выбрать крупный, с хорошей репутацией и годной юрисдикцией. Собственно, о а юрисдикции. Не верьте надписи о регистрации, проверяйте, где находятся сервера и собственники. Не исключено, что у компании, зарегистрированной на Сейшельских островах. Сервера находятся в России. Понятно, что это не распространяется на случаи, когда вам нужен именно российский VPN. И помните, платность не всегда гарантия надежности. Проверенный сервис вполне может быть и бесплатным. И хороший критерий надежности тут – открытый исходный код. Ну и последнее, пожалуй, самое надежное и проверенное, а возможно и самое дешевое – это self хости Это когда вы арендуете сервер за границей и настраиваете собственный VPN. Это не так сложно, как кажется, поскольку энтузиасты уже разработали программное обеспечение, которое сделает все за вас. Тут я советую Amnesia VPN или Outline. Ссылки на скринкасты в описании, я, например, в скринкасте по Амнезия ставлю VPN на сервер, который стоит 2 доллара в месяц. Два доллара в месяц, Карл. И никакая генпрокуратура, никакой Роскомнадзор не помешают вам узнать правду. Ну и заходить на любимый сайт Теплицы, который, я надеюсь, таковым для вас является. Ну и все. и как говорил, не помню кто, не помню кому. По-моему, Навальному. А может это он в небе увидел. А может это был и не он. Но кто-то это явно уже увидел.